Привет, ребята! В этом видео мы поговорим о монетах, наделавших много шуму в свое время, это 1,5 копеек 2017 года. Мне пришлось провести собственное расследование и я готов поделиться с вами своим мнением. Первое. Вы не сможете эти монеты найти в обороте, потому что официально Центробанк не выпускал их в обращение. А, ну, первичный осмотр, шлифовки, производство дефектов мне дают понять, что чеканка была произведена на московском монетном дворе, и никакое это не фуфло. Значит, первая информация о чеканке первой партии монет появилась летом 2017 Поскольку тираж является государственной тайной, мы не знаем, но по приблизительным данным было чеканено от 100 до 200 тысяч монет. На сегодня... По последней информации, основная партия монет была уже уничтожена, но все-таки определенная часть попала к коллекционерам, и уже первые проходы на аукционах есть этих монет. Центробанк и монетный двор, конечно, работают согласованно. И если ЦБ не заказывал тираж мелких номиналов, это не значит, что Московский монетный двор не имеет права изготавливать штемпельные пары, в любом случае монетный двор изготавливает штемпеля каждый год а также их испытывает а, у меня есть две основные версии для чего их начеканили. первое и так московский монетный двор вырезал штемпельные пары после их изготовки их нужно нужно опробировать но тогда возникает вопрос зачем так много чеканить если в одном банковском мешке 4000 монет номиналом 1 копейки тогда при максимальном тираже тысяч получается 50 мешков это многовато. Вторая версия, более реальная, значит, монетный двор решил для коллекционеров изготовить наборы. Но вот какая штука, уже не первый год подряд номиналы 10 и 50 копеек больше не чеканятся. А чтобы изготовить набор монет, желательно всю линейку номиналов представить. Одну и 5 копеек очеканили, а для полной линейки не хватает 10 и 50. Времени мало. И как-то несерьезно получилось бы, если бы набор был 1,5 копейки, но не было 10,50 копеек. Вот когда есть весь набор, это выглядит как-то органично даже. Разумеется, набор 2017 выпустили, но без мелких номиналов. 2017 пришелся на столетие Октябрьской революции. Именно этот набор был приурочен к столетию создания службы госбезопасности. Я полагаю, для вот таких наборов и предназначалась изготовленная партия тираж здесь тысяча штук а вот еще один набор но тут уже тираж и две экземпляров вот так и появились наши с вами монеты призраки если нумизматы сомневается покупать то пусть поторопятся если вы думаете не покупать я вам скажу покупать у этих монет есть полный потенциал еще кстати если вы решитесь потом их заслабировать вам откажут по крайней мере пока. И кстати, среди нумизматов бытует мнение, что эти монеты подпадают под статью. Статья 186. Изготовление или сбыт поддельных монет или ценных бумаг. Тут все обвинения по сути будут косвенные, поэтому я не думаю, что нам с вами что-то грозит. Эти монеты пока в каталоге не включили, но справедливо будет им присвоить R. То бишь редко для того, чтобы спрогнозировать рост цены, нам нужно знать, сколько их осталось на руках у коллекционеров. Не буду лукавить, я не знаю. Но подозреваю, что это как минимум несколько тысяч каждого номинала. Вот давайте посмотрим на эту таблицу. Это международная шкала редких монет. Ну для начала мы присваиваем этим монетам R1 степень редкости, а, что будет означать около 1250 экземпляров по всему миру. Вот цены на монеты со степенью R1. Почти 34 тысячи рублей. Тоже наша монета R1. Степень 536 долларов. Полушка. Дальше на Волморе. Вот такая монета. копейка стоит. 12300. Такой вот кольцевик. 18 тысяч рублей учитывая что монеты не всегда хорошо хранятся они портятся теряются тогда такая монета уже будет стоить намного дороже рост цены конечно имеет свои пределы и я полагаю что к концу 2018 года стоимость такой пары э, вырастет до 25 тысяч рублей если не выше эти монеты конечно есть уже у меня в коллекции чего и вам желаю пока